96 метров с новым ремонтом цена просто подарок. Итак, заходим в квартиру. Общая площадь 96 метров. Пока я ждал покупателей, думаю, почему бы вам ее не показать. 96 метров с новым ремонтом цена реально подарок. Все-таки где волна. С чего начнем? Градиол, Теплый полы, я заметил. С чего начнем? Ну, давайте с первой спальни. Квартира имеет два балкона. Вот это место пока не понял я, как использовать. Вот, если что, эта стена не несущая. Это кому больше комнат нужно. Значит, первый балкон. Вот с таким видом. Видно горы Красной Поляны. Это Адлер. Голубые дали. Он для ориентира. Петухи поют. Значит, хозяйская спальня. Такая большая. Можно было сделать две детские. Спальня имеет свой санузел. Блин, но вид бомба, согласитесь. Вид просто потрясный. Видно море. Стадион Фишт. В общем, вид чудесный. Итак, хозяйская спальня со своим санузлом. Извиняюсь, что так быстро снимаю потому что меня ждут люди так это еще одна спальня да такое решение второй санузел ремонт осталось прям чуть-чуть доделать Кухня, которую можно совместить с гостиной. Она не такая маленькая, да? Вид в ту же сторону, креативная такая планировка, согласитесь. И еще один балкон открытый. Класс. Лифта 2. мне понравились они с вентиляцией, это первый выход. Есть видеонаблюдение. Это второй выход. Детскую площадку. Давайте по ходу уже вам покажу. Очень квартира понравилась. Но мнение разошлись. Едем смотреть дальше. Так выглядят сами дома. Есть подземная парковка. Так, вообще здесь А, Б, В, Г, четыре дома. Понимаете, четыре дома. Вокруг дома вот места общего пользования, то есть парковка. И под каждым домом есть еще подземная парковка. А эта дорога, она ведет, собственно, сам жилой комплекс. О, голубые дали. Давненько я тут не был. Магазинчик один был на территории, другой вот уже за территорией. Наверное, данное видео следовало бы назвать «Будни риэлтора», потому что смотреть будем еще квартиры. Едем в Сочи, едем смотреть «Бытху», там будут тоже большие квартиры и тоже по очень хорошей цене. Ну, если рассказать про данную локацию, то вот здесь школа или гимназия, не помню. Номер тоже не помню. В общем, по инфраструктуре здесь проблем нет. До моря вот дорогу вам показываем. Мы поедем прямо, а пешая дорога она ведет вот сюда. Тут, ну, в общем, минут, наверное, 15 не более до пляжа ближайшего. Поехали мы два детских сада. Ну, смотрите, зелени достаточно много. Интересно тут. Интересно, давно вам не показывал Адлер, потому что. Если честно, редко здесь появляюсь. Есть три камеры, а снимаем на мобильный телефон, потому что видел спонтанно, не хотела сегодня снимать ничего, поэтому. очень красивая территория. Если что, извините за качество съемки, за качество звука. Ну и вот, собственно, тут сколько минута, да, и мы на проспекте ленина быстро мы очень доехали дорога направо пошла это на дублер городу проспекта, а мы уже подъезжаем к микрорайону Приморья слева море справа город проезжаем зеленую рощу табличка центр Сочи на самом деле это Хостинский район вот здесь справа есть Заведение как дача Сталина. Это вот, к слову, куда сходить на экскурсию. Проезжаем Мацестинский мост. Очень люблю этот мост. Красивый. Солнечная долина на ваших экранах. Мы сейчас сворачиваем на улицу Ясаулинка. Все-таки решили заехать, посмотреть идели в двухуровневую Но здесь, конечно, классно. Смотрите, какой вид. Это я нахожусь на общей террасе. На несколько квартир. Вид бомба. И квартира двухуровневая. здесь будет дверь стоять часовой ремонт так и не начали должны были часовой ремонт начать Видите, высокие потолки то есть ну для сдачи идеально здесь можно сделать спальных мест не знаю сколько в общем это спальня спальня монолитное перекрытие обратите внимание то есть это монолитное перекрытие спускаемся это кухня, совмещенная с гостиной. Здесь санузел, да, балкон с таким же видом. То есть это помещение. Вот вход, санузел и кухня, совмещенная с гостиной. Такой подъездик. Лифта 2 магазин магнит автобусная остановка прямо возле дома ну, до моря минут наверное 12 пешком детская площадь. так это мы подъехали к бытхе вот туда вниз дорога пошла на тропу теренкур сегодня первый день занимался на набережной йогой. Сегодня открыл купальный сезон в Сочи. Первый раз купался сегодня в море после тренировки. А мы свернули направо и едем на бытху через санаторий Ворошиловский. В санаторий Ворошиловский, кстати, вот он тут по правую по левую руку, есть бассейн. Куда можно купить абонемент и ходить плавать. Также есть Бассейн с морской водой в санатории Металлург. Туда тоже можно покупать абонемент. Но я, правда, не знаю, начали они работать или не начали в связи с пандемией. Зацвела сирень. Нет, выдох, это как в лесу. Вот реально. Райский уголок. Ну, а это мы выехали. Многие из вас уже, наверное, поняли, где. Вот там идеал хаус. Можно свернуть нам налево, спуститься на курортный проспект. Там, где Чебуречная, Хинкальная. Но мы едем вверх. Кстати, сейчас покажу вам две очень хорошие квартиры по суперцене. И эту квартиру многие из вас видели. Вот только посмотрите, какой потрясающий вид. Ссылка на обзор по этой квартире выскочит в самом конце данного видео. Следующую квартиру я не показывал в своих видеообзорах. Это будет 70 метров. Цена будет сладкая. Покажу вам еще одну квартиру. И потом озвучу стоимость на все предложения. Эта квартира 70 метров. Высокие потолки. Совмещенный санузел он, на всякие случаи. Ну, такая прям. Чистенькая. Приятная квартира. Ребятам тоже понравилась. Яна и Евгений из Омска. Так, ландовка. Кухня. а камин. Кухня совмещенная с гостиной. Двухконтурный газовый котел. Поэтому коммунальные платежи. Вот минимальные. Есть кондиционер. Квартира как бы без вида, но очень уютная. И, кстати говоря, не жаркая. Это первая спальня. Все в таких светлых тонах. Зона ТВ. Вид в соседний дом. Двухуровневые потолки. Пишите в комментариях свои впечатления. И вторая спальня. Здесь же еще цена самая интересная впереди. Так, давайте еще покажу. Здесь это был балкон, его застеклили. Такой вид. Ну, косметику сделайте, все, и будет конфетка. Вид в зелень. Давайте вот так на балкон еще выйду. Ну, вид это не самое важное, важное место и цена. Кстати, в доме есть лифт. Сразу видно, да, детей много. Многие из вас узнали, это жилой комплекс Анастасия, который состоит из четырех домов. Под каждым домом есть своя парковка. Ну а это жилой комплекс Атлантис. В общем, это самый несбытки. Ну и, собственно, вот заезд. У вас будет пульт. Такое окружение. То есть открыли швакбаум, заехали, где нашли место. Там припаковались. Возле дома детская площадка. И вон она, морюшко. Теперь по ценам. 96 метров с новым ремонтом. Я считаю, цена реально подарок. Статус квартира вид продается за 15 миллионов. Это меньше, чем 160 тысяч за квадратный метр. 75 метров в жилом комплексе Идилия будет продаваться с чистовой отделкой. Стоимость 12 миллионов. Квартира в моем доме в 90 метров, которую я не стал показывать. Показал только вид из окон. Кстати, полный обзор по данной квартире будет внизу в описании под этим видео. Цена 13 миллионов. И в жилом комплексе «Анастасия» общая площадь 78 метров вместе с балконом. Продается за 17 миллионов. В общем, с вас подписка, лайк. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.